Особенно русских и афганцев сближал базар. В том числе и этот в Кабуле. Никогда здесь не было такой бурной торговли, как после объявления о начале вывода советских войск. За мечту любого офицера, японский двухкассетный магнитофон, афганцы могли получить все, что угодно из армейского имущества. Бартер шел ожесточенный. Ушлые торговцы поднимали цены на любое барахло, как только чувствовали спрос. И уже требовали расплачиваться деньгами, а не бушлатами и гранатами, которые тут же девальвировали. Когда-то здесь и случилась история, которую до сих пор помнят аксакалы из-за странного слова «нурсики». Было это так. В один из дней на базар Кабула заходят два прапорщика. Созывают всех крупных торговцев и спрашивают главного. «Мохаммад, нурсики есть? Купим дорого». На вопрос, что это такое, прапорщики отвечают. «Это страшно редкая и ценная штука. Если появятся, дайте знать». Очень нужная и дорогая штука Нурсик выглядит так. Это колпачок от неуправляемого реактивного снаряда, совершенно ненужный после применения боеприпаса. Правда, если смять кончик этому колпачку, то получится рюмка, сюда входит 75 граммов водки. И это, в общем, все, на что годится Нурсик. Части ВВС выбрасывали эти колпачки ящиками. Именно на это был расчет наших виртуозных прапорщиков. Через пару дней солдаты приносят на базар ящик нурсиков. И Махаммад, убежденный в ценности невиданного товара, с радостью их покупает по рублю за штуку. Приходят два прапорщика и скупают у Махамада все нурсики по три рубля. Видя страшную ликвидность товара, торговцы скупают у солдат уже несколько ящиков нурсиков. Прапорщики снова все выкупают. Из-за алчности лавочников цены взлетают, и тут Мухаммаду улыбается счастье. Ему продают оптом два Камаза нурсиков. Он тратит на них целое состояние, занимает в долгу всего племени, в надежде в раз утроить капитал. И что же, тех прапорщиков на базаре больше никто не видел. Торговцы, оставшиеся с тоннами никому не нужных нурсиков, даже ходили жаловаться в советское посольство. Бесполезно. Они еще долго не могли смириться с тем, что стали жертвами огромной аферы Шурави. Но якобы вердикт вынесли старейшины. Они сказали, люди, способные обмануть настоящих восточных торговцев.